Вес груза, который может поднять воздушный шар, называют его подъемной силой. Предположим, что воздушный шар, заполненный водородом, плотность которого 0,9 кг на метр кубический, имеет объем 1500 кубических метров, его масса равна 800 кг. На шар и содержащийся в нем водород действуют силы тяжести, равные 800 кг на ускорение свободного падения, плюс 0,09 на 1500 кубических метров на ускорение свободного падения. Таким образом, получится 9350 ньютонов. Выталкивающая сила, действующая на шар, равна 1,3 килограмма на метр кубический на 1500 метров кубических на ускорение свободного падения, то есть 19500 ньютонов. Разность между выталкивающей силой и силой тяжести равна 19500 ньютонов минус 9350 ньютонов, то есть равна 10 150 ньютонов. Это и есть подъемная сила воздушного шара.